Всем привет! С вами снова я, Ирина Быстрова. Как вы знаете, скоро День учителя, и все рукодельницы так или иначе стараются сделать подарок для учителя. Собственно, вот я сделала такой шоколадницу. Там уже лежит шоколадка, но, как видите, пока внешний вид не закончен. Пока она немножечко как-то официально, скучновато. Здесь еще будет вот такой ярлычок. Но тут не хватает некоторых деталей декора. Естественно, я решила использовать для этих целей фоамиран. Я взяла такие маленькие трафаретики. Я выложу трафареты под видео. Взяла трафареты и вырезала маленькие листочки. Вот такие. Эти листочки я вырубала при помощи дракола. И что же теперь? Давайте попробуем украсить вместе эту шоколадницу. Для начала нам нужно привести в соответствующий вид листочки придать им некую живость, естественность. Для этого мне понадобится, естественно, пастель. Возьму листочек, чтобы не испачкать. Берем влажные салфетки, берем пастель. И начинаем соображать, что же нам пригодится, а чего нет. Беру зубочистку. И для начала сделаю прожилки в моих цветочках. Я заранее разложила весь декор по моей шоколаднице и сфотографировала для того, чтобы потом воспользоваться моей идеей. Просто зубочисткой сделаю несколько прожилочек на листочках как видите листочки тут самые разные кленовые дубовые и какие-то еще не знаю какие можно конечно вырезать из бумаги но если у меня есть такой замечательный материал вот немножко видно прожилочки теперь Нужно придать этим листикам, они и так уже в осенних таких цветах, но и немножечко живости. Берем нашу любимую влажную салфетку. Желтые листья. Я буду использовать оранжевый цвет, красный, наверное. Когда идет сюда хорошо с одной стороны с обратной стороны не буду ее тонировать если поперек прожилочек пройтись посмотрите они очень хорошо выделяются видно если мы будем проходить вдоль то они у нас закрасятся поперек они выделяются вот так. краску наношу неравномерно где-то больше где-то меньше где-то вообще не трогаю так На красном не видно. Красный будем тонировать желтой краской и коричневой. Желтая краска немножечко выделяет наши прожилки очень красивый получается листочек. Так, ну, зелененькие надо немножечко, конечно, приглушить, чтобы они не были такими уж свежими. Немножечко желтенького. Так. И можно добавить еще красноты на желтые листья. Чуть-чуточку. лишнее сразу снимаем и растушевываем кончики немножко покрашу по моему очень здорово получается посмотрите какой как настоящий листочек сейчас мы его еще немножечко форму ему придадим И он будет совсем настоящий. Лишнюю краску сразу-сразу снимаем. Красную краску тоже стараюсь наносить поперек прожилок. Можно и на листике чуть-чуть красноты добавить. На зелененькие. Прожилки еще больше стали проявляться. Так. Ну, коричневого не хочу. Это уже будет совсем грустно. Вот здесь на красных листьях такой золотистый налет получился. И прожилочки стали видны. Все, на этом окраска у нас закончилась. Теперь нужно немножечко придать нашим листочкам форму такую естественную. Немножечко краешки их скручиваю, чуть-чуть разминаю. Они потом сейчас расправятся. закончили каких-то 10 минут ну несмотря конечно не считая времени на вырезание которое занимает большую часть силы времени да так и что же нам осталось осталось только я сейчас подсмотрю свою фотографию как я тут планировала убираю пока раскладываю мои листочки то есть это будет выглядеть вот так снизу будут листочки выглядывать а сверху будет надпись ну что ж в принципе все листочки готовы остается только собрать их все вместе и приклеить к основе это этот ярлычок у меня будет на объемном таком двустороннем скотче будет приподниматься немножечко над общей картиной. Приклеивать буду космофеном. Ну, в принципе, можно начинать. Мой декор окончен пару листиков я вывела еще сверху чтобы они более живо выглядели и декор выглядел более объемным вот такой это уже точно осенний подарок уже ни с чем не перепутаешь надеюсь вы тоже что-то полезное для себя почерпнули вдохновились немножко и сделаете обязательно какой-нибудь осенний сувенир или подарок не обязательно ко дне учителя возможно но обязательно найдете применение. До новых встреч! Творческих вам успехов!